Всем привет! Вы на канале Видео автоматом попадает на наш канал, потому что на нем надпись видео бэйби. Нормальный? Папа, сядь. Папа, сядь. Сядь. Что? Сядь. Очень твердо? твердо. Сюда, сядь. Wow, классно. <звязь> Вообще, Софи. Да, ты ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты мне сейчас кровать сломаешь. <звязь> ты лучше Л бы поспал бы сейчас. Иди. Да, давай, спасибо. Давай, вот так, разбирай свою сумму. Хридусь, <звязь> <и потом заберут. звязь> ну, это больше, думаю, обратно взяла это. А я не знаю, кто мне. Кавалера Лера Тише! Ты кисточкой, да, Немножко кисточкой лучше. Расмажешь Потом заберешь. Будет все на месте. То есть пудры чуть-чуть лучше всего рассыпчатая пудра для вашего молодого лица. Все? Хорошо. Значит, смотрите, я буду подкрашивать немножко помадой. Помада у нас э, хиро-бежевая, то есть чуть-чуть. Смотрите, как вы определяете, какой вам нужен цвет бровей. Вы смотрите на корни своих волос. Вот. И если вы блондинки, а тут таких, в принципе, много, если вы блондинки, вы выбираете либо в цвет э, корней волос, либо чуть-чуть темнее, чуть-чуть, девочки, чуть-чуть, это не черный. Если вот девочки брюнетки, шатенки, вы подбираете на один тон светлее, чем у вас корни волос то есть тут мы будем брать начинать светленьких также на молодых лицах никаких черных цветов никаких очень темных она все добавляет возраста сейчас модно вообще у кого густые брови модно просто зачесать и ничем не подкрашивать гелем есть, гелем воски на середину носика на проток... Значит, Декажи, а -а нужно... Так да тебе так тоже круто. Смотри, ты так можешь же в клипе снимать. Прикольно. Красивый человек. Красота какая необыкновенная. Сейчас залезешь, пройдешь этап, готова пройти. Очень тяжелое испытание. Чтобы не упасть в пропасть. Я тебя упаду. С так, да. Пробуй просто Тогда. От прямого, от бокового удара Мы их просто не разберем Но вы должны хотя бы ознакомиться Присядь он, он, он, он. Он. Удара... Раз... Во, Вот, это то, что хотел 7, восемь. Девять. Хорошо, ребят, еще выключатель. Поняли? Это выключатель, если я пробиваю прямой удар. Поняли? При прямом ударе даже мне желательно, чтобы партнер был чуть-чуть повернут. А это первое попадание должен сюда попасть? Ага. Раз, да? Или Нет. один раз? Один раз сюда, один да. раз сюда. Ага. Ребят, им дали задание По группам распределили в школе блогеров Чтобы они сняли свой ролик В течение часа Без монтажа, там на телефон И заливали на свои каналы Кто наберет больше баллов, тот и выиграет В общем, тут у каждого свое задание В видео мы вам расскажем о И такая, поняла? Раз такая по сторонам, три в сегодняшнем видео мы расскажем вам о жизни в джунглях. Красава. Mm -hmm. Что еще? Вот там и сиди, и выглядывай, понял? Вот так вот, так замрешь, и выглядываешь. Главное замрите, не шевелитесь вообще. Вот как замерли, вообще не шевелитесь. Съемка. В сегодняшнем видео мы расскажем вам о жизни джунгля. Вы спросите, почему нужно смотреть это видео? Потому что вы нигде такого не увидите. говорят себе на костре Все. Mm. Sure.